Ель колючая форма голубая. Сегодня в нашем видео. Пятилетка. Мы начинаем обзор сеянцев, которые будут на сезон 2020 года в нашем питомнике. Хвойный дворик. Под каждым видео, под каждый обзор будет ссылка внизу на описание. Начинаем с пятилетки. Вот у нас есть пятилетняя. Примерно расстояние, ну размер ее 40-45 сантиметров самый высокий, средний размер где-то 30 сантиметров 35, если возьмем здесь например вот видите 36 сантиметров 40 сантиметров, То есть колючая форма голубая, на следующий год из каждой почки пойдут еще по почке, заказывать конечно лучше сейчас Заказы мы принимаем на нашем сайте, бронирование начнется с 20 августа, отправка с 15 сентября. Ель-пятилетка отправляется строго по 10 штук, то есть по одной мы отправлять не будем, сразу говорю. Выкапывается она также вся подряд. То есть как пошла, так пошла. Мы не будем выбирать ее, ничего не будем делать. Потому что весь сеянец хороший. Гель пятилетняя хорошая. У нас ее в районе полторы тысячи. Всего доброго! С вами был Евгений Филимонов и питомник Вонни